Друзья, всем привет! С вами канал CryptoGain. Сегодня посмотрим э, крутой майнинг проект. Э, я знаю, что многие просили, в комментарии читал, где что помайнить, чтобы были на бирже. Э, Учел все ваши пожелания, нашел проект. Э, довольно таки новый, можете смотреть, в принципе, только все начали. Он, я так понял, на двух алгоритмах стоит. Я лично не майню, да, повторюсь, кто на канале еще не был. Но э, все-таки показываю проекты достойные, ну, по крайней мере, на мою оценку, по моему мнению. Так что можете посмотреть, сейчас сделаю маленький обзор, оставлю все ссылочки. Кому интересно, подключаемся, майним, порты, все будет обязательно в описании. Так что можно начать уже сегодня. А, большой плюс то что они на бирже и, знаете, цена очень, очень даже приемлемая. Я это немножко дальше покажу. Мы, для например, возьмем CRX24 и рассмотрим, по у нас торгуется монета. Что мы видим на децентрализованной альтернативу, то есть, облачным сервисом Amazon или Google, я так понимаю, будет какое-то свое облако, где можно хранить свою информацию и отправлять. Подробно описание немного некорректно, да, и подробно не могу объяснить, что это вообще из себя представляет. Это, я думаю, поймете сами, после того как прочитаете. Белая бумага уже есть, ознакомитесь, пожалуйста, потому что мне просто, ну, я думаю, не стоит это все перечитывать, да, и смотреть думаю, это излишнее. Основная платформа, которая позволяет объединить, объединить централизованные ресурсы, включая создание vps по требуемым путем хранения данных и исполняемого кода с помощью технологии Torrent и Distribute Ledger. Не до конца мне лично понятно, но может быть кто-то в теме, объяснит в комментариях более подробно, что это. Так, у нас здесь кстати x16, то есть у нас 16 степени защиты грубо говоря везде я смотрю до сих пор x11 12 там 13 здесь уже 16 здесь будет план который вы можете скачать посмотреть естественно торговля торговля у нас уже есть и очень круто заходить уже сейчас туда потому что по 5000 сатош торгуется монета я считаю что это очень хорошая цена и торги прям активные такие я поставил, сегодня у нас 15 число За сегодня очень много торговалось и опять же по хорошей цене и знаете он даже вверх идет Здесь у нас будет рука помощи, можем зайти, опять же, ссылочки будут на Дискорд и посмотреть, как зайти в пул, все узлы и так далее. Я думаю, с этим разберетесь. Экспонат, это речь об облаке, наверное, о котором было, хранение данных, используемый код, распределение книги, отправка получение данных асинхронно с использованием шифрования с открытым-закрытым ключом. Подключение к сети в любом месте, вы можете получить доступ к интернету. То есть я не понимаю, но мне так показалось, что у них в будущем вот мы сейчас посмотрим, что можно скачать что у нас какие стапы дают но я так и не понял здесь а, порты они дают отдельно ссылки вы как-то с кошельком а, вы как-то скачиваете кошелек потом подключаетесь то есть это не в одном узле все не автоматически синхронизируется а вы сами это делаете вручную для меня это сложно но кто манит, я думаю, разберется с этим без проблем, здесь есть Обзоры обучающие, да, и они более подробно показывают, как это делать. Думаю, поймете, но проект реально мощный. Я думаю, что здесь стоит потратить свое время, разобраться и залететь сюда однозначно. Упрощенное объяснение работы с системы артефактов. Можно найти здесь, вот, Genesis есть, сюда можно зайти, все прочитать. Здесь мы видим все этапы, которые у нас они предлагают под Windows, полный узел, все настройки и так далее, что мы исходный код для полного узла, полный узел, установить приложение на базе Android, использовать кошелек для размещения монет на мобильном кошельке. То есть кошелек будет у нас для мобильных телефонов, то есть на Android непосредственно. Если у вас монета застрявшие инструмент восстановления, BIP39, если у вас монета застряшая где-то включаем можете транслировать по какой-то причине, можете посмотреть это видео, то есть есть восстановление, если у вас какие-то будут проблемы, сразу имейте в виду вдруг у кого-то в будущем будут какие-то, не дай бог, проблемы, можете посмотреть, как этого избежать, как выйти из этой ситуации, посмотрите, есть все описание, то есть все предусмотрено, на самом деле, я говорю, администрация нормальная, отвечает 24 на 7, любые вопросы ответят, тем более, я так понял, русских манеров здесь большое количество, как я уже понял, и в группе и в Дискорде, сколько людей отзывается положительно, но ну, опять же, я в майнинге слабо понимаю, да, но все-таки показываю проекты, которые считаю угодными. Где хорошая ценная биржа. Я вижу хорошую ценную биржу, которая держится какое-то время, прям продолжительное, однозначно плюс. Так что решаю показывать вам: Так, что у нас видим? GPU майнер, То есть программа позволит так быть добыта с помощью GPU, использовать сроку подключения. Здесь все строки подключения, как у нас. Что мы вставляем в кошелек для того, чтобы майнить, хранение ключей безопасности в том режиме в вашем сейфе под матрасом. это бумажный генератор бумажника, понятно, они сами генерируют вам пароль бумажный, в кошелек, ну, в принципе, это везде сейчас У нас используется, массовое создание фирменных кошельков, ватчер динамически или по требованию, список узлов, которые вы копируете, добавляете в кошелек, чтобы подключиться, это понятно. Так, что мы видим у нас по целям проекта? Инструмент для отслеживания проверки, подлинности происхождения передачи данных, просмотр данных пути, пройденных во время и перемещения по сети. Понятно, веб-интерфейс использования, я не знаю, что это значит, честно говорю, да, то есть для, не знаю, что это, JSON, для обмена данными делает артефакты, переносимый через сеть и машину платформы Agnostics. Тонкий толстый клиент может взаимодействовать с узлами через простой протокол. Не могу объяснить даже, что это значит, но думаю, кто-то в теме поймет. Если что, напишите в комментарии, пожалуйста, если вам не трудно более подробно изъяснить. Считаю, что моей задачей и целью является показать сам проект. Думаю, кто манит однозначно здесь все у нас разберет более подробно. Я думаю, если белую бумагу открыть, там все будет подробно описано. Но здесь также есть. Можем перейти, дальше есть видео, то есть, есть обзор, как подключиться, что делать, я думаю, разобраться будет без труда даже новичку. Данные используем файл, загрузка, извлечение, отправка и получение данных план распределения приложения, последовательно и параллельно, легко и ну Это данные, речь шла о об облаке, о котором, и сейчас, я так понимаю, о нем идет речь, магазин посылки и так далее, используя артефакты в качестве упаковочного механизма для длительного или краткосрочного хранения или транспортировки электронных коммерческих пакетов. Любого получателя в любом месте интернета существует в мире. Я так понял, хранение данных, пакет данных вы можете отправлять и так далее. Все это непосредственно проходит через облако, о котором идет речь, что из себя в принципе представляет проект, на чем он стоит. И здесь вот активация самого ваучера. Стоят инструкции. Инструкция есть выше. Вы ее можете скачать и посмотреть. Все ставки, что нужно скопировать именно в консоли. Понятно. Так, QR-код для скана то есть все будет, я так понял, очень сильно зашифровано. Ясно. А так, если находитесь в можете использовать okay, консоль, добавить ключ к вашему брелку. Проверьте свой баланс, чтобы увидеть, что стоимость монеты были погашены. Ну, примерно ясно обменники я покажу сейчас позже я уже на накс открыл ссылочку так скорейшее принятие так спецификация монеты что у нас на себе представляет эти очень странно но приман здесь у нас вообще 0 то есть вообще zero цена в биткоине как мы видим 5000 сатош почти 6 цена очень хорошие по этой цене сейчас она торгуется на бирже и что это очень хорошая цена и майнинг у нас сам время блока занимает не так много. Одна минута всего лишь. Видим сложность, высоту понятно. Цена в долларах у нас 30 центов, грубо говоря. Рабочий документ разработки сейчас. Ну, Проект разработки, грубо говоря, на первых порах. Поэтому показываю сразу вам. Я считаю, что это большой бонус. Да? Может быть, кто-то не заметил, не увидел на форуме, не услышал о нем. Так что посмотрите у меня. Кто не знает, что и где майнить. Так, монета, адрес, понятно. 238 заголовок, порт, понятно. Я думаю, это не стоит прям озвучивать, все посмотрите. Видим дорожную карту, на самом деле очень запутанно, сложно, потому что переводчик ну совсем некорректно переводит, я не могу прям подробно это все рассказать. Так, сами видим кошелек, скоро будет релиз SpooMiner, настройка выпуска, веб-сайт, проводник. Но это в принципе у нас естественно все, все уже есть, что мы смотрим. Сразу можно посмотреть, третий квартал, асики, Майнер вызывает C для остановки, так пол можно будет ASICA и майнить. Сейчас нет, как я понимаю. Сокращен выпуск монет с 21 миллиона до 10,5, да, у нас всего будет 10,5 миллионов монет, но опять же, повторюсь, у нас прямойна нету от разработчиков, они не забирают вообще ничего, это большой плюс. Тем более с тем, сейчас блок на самом, самом начале, не помню какая тысяча, но то есть в самом начале, монет будет 10 миллионов, так что манить не переманить здесь. Так, здесь мы видим листинг. Это у нас даже уже есть в прямом эфире. Цепь. Выпущена релиз. Клюс путь выпуска новых монет. Я так понимаю, здесь два алгоритма и будет еще, скорее всего, одна монета. То есть у них все очень круто сделано, и продумано наперед. Можно будет сразу их, я так понимаю, две майнить. На бирже, видел, одна торгуется. Посмотрим, как это будет. Сам помниками, а друзья майнит. Спрошу не более подробно. Опять же повторюсь: если есть возможность, то, -то в комментариях пишите более подробно. Так что буду признателен. Ребят, ну думаю, что помог с проектом, в принципе. Здесь вы можете помочь им. Есть пожертвования, можете прикупить монет у нас. То есть видим серебряное спонсорство, золотое и платиновое. Если есть возможность, можете купить, помочь проекту, разработчикам, на бирже купить их монеты. Да, то есть цена по 30 центов, можете даже малейшую долю да, внести, там, например, серебряное спонсорство. Это не так много. Ну и здесь видим факты, что у нас. Вот у нас два алгоритма, как я понял. А, так, 23 виртуальных машины, цена 30 центов и рыночная капитализация у нас. Вот она, мы ее видим. Не знаю, правда нет, но надеемся, что это так. И биржа, которую я хотел показать, что у нас торгуется. На этом, я думаю, мы закончим обзор. А, посмотрите за сегодня, просто торгуются каждую блин, минуту, каждые пять минут и количество пускай да, сейчас небольшое, потому что, опять же, на первых порах проект, только все начали, блок там вообще прям в самом начале, я не помню какая тысяча, но он в самом начале. Очень много прям, покупают и опять же покупают по очень хорошей цене. Смотрите, цена была 5, здесь же 5 200 там до 6000 почти доходит, сатош, очень хорошая. Но даже первый покупку мы видим, 1000 монет рубаря стоит не по неплохой цене, то есть 1000 монет у нас в районе там будет 0,5 биткоина. Вот даже я, кстати, ставил 1000, 0,05 биткоина. Ну это неплохая цена, скажем так, это у нас 250 долларов. Так что я думаю, стоит заняться, можно поманить, я думаю, непро... неплохая будет прибыль в месяц. Посмотрим, я думаю, цена будет расти, что посмотрите, как оно сварьируется сейчас на рынке. Не смотрел вторую биржу, но думаю, для обзора это будет достаточно, и вообще, в принципе, для обзора проекта. Ребят, всем спасибо, что просмотрели, мои просьбы, которые говорил, напишите в комментариях, если не трудно. То есть, лайкайте видео, подписывайтесь на канал, все вопросы пишите мне, я оставлю ссылочку на дискорд. пишите администрация, они расскажут, помогут, все, с кем угодно вас свяжут, если вы новичок, не знаете, что манить, где. Но у вас все для этого есть, обращайтесь. Спасибо за просмотр еще раз. Всем пока, до скорых встреч.